Привет, друзья! С вами Ирина. Сегодня я делаю бантик из атласной ленты и ленты органзы с горошком. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы я взяла синюю ленту из органзы и обычную атласную ленту. Мне понадобилось всего 4 отрезка длиной 29 сантиметров. Ширина этих лент 4 сантиметра. Нужен будет отрезок ленты шириной 2,5 см и его длина 12 см. Это для обработки серединки. Еще нужны будут булавочки, иголка с ниткой, клеевой пистолет, зажигалка и пинцет. Вот так я их склеила огнем. А теперь покажу как сделать петли. Наш бант имеет симметричную форму, поэтому петли будут зеркально отраженными. Покажу, как это сделать. Складываю подготовленные отрезки пополам. И от сгиба откладываю 3 сантиметра И на этом расстоянии ставлю маркер. Это же я проделываю и со вторым отрезком. Но этот, эту деталь я поворачиваю вот таким образом. Маркеры у меня смотрят в разные стороны. Теперь к маркеру я поднимаю левый нижний угол края ленты. Совмещаю с маркером. Можно закрепить это положение булавочкой. А к этому маркеру буду поднимать правый нижний угол. Тоже закреплю для наглядности. Вот получаются зеркально отраженные детали. Теперь я подворачиваю сгиб и совмещаю срез ленты с краем. А с правой стороны у меня выступает лента на 1 см. Закреплю такое положение. Теперь свободный край опускаю вниз, а вот здесь немножечко раздвигаю ленту, вот сюда обратите внимание, вот так чуть-чуть и опускаю срез к низу. Внизу получается прямая линия, а вот этот выступ должен быть 2 сантиметра. Закрепляю такое положение. Теперь здесь подворачиваю часть ленты со сгибом. Вот так по маркеру подворачиваю. Опять у меня с правой стороны. Выступ ленты будет один сантиметр. Здесь я закреплю, чтобы лента не сдвигалась. Вот он один сантиметр. И свободный край чуть-чуть раздвинув, вот здесь, опускаю вниз, совмещаю со срезами. А здесь у меня получается опять. Два сантиметра выступает этой ленты вот. Закрепляю такое положение. получается зеркально отраженные петли. Теперь сошью бант. Выравниваю все края и по длине края этого я делаю 8 уголов иголочкой. Теперь завожу иголку в петельку, сюда, и стягиваю нитку, но не очень туго. И закрепляю нить. Теперь сделаю серединку. Беру этот отрезок и подворачиваю с каждой стороны края ленты к центру. Срез можно оплавить. Лента упругая и непослушная, поэтому я ее проглажу, в кавычках конечно же огнем зажигалки вот так я складываю края а теперь просто быстро огнем провожу по сгибу и придавливаю пальцем и получается эффект глажки противоположный край также обрабатываю и проглаживаю И теперь по всей длине. А теперь буду крепить это к банту Выкладываю бант с серединой на центр отрезка белого. И теперь, смотрите, поднимаю эти края, заворачиваю их друг вокруг друга. Теперь я разворачиваю бантик вот так и подгибаю концы. У меня получается вот такая шишечка или маленькая пирамидка. концы ленты, я подклеиваю и у меня здесь получается петля, в которую можно вдеть ободок, тиару или зажим для волос, кому что нужно, вот и все. И этот бантик будет многофункциональным. Вы знаете, что атласная лента не очень хорошо держит форму, поэтому желательно использовать лак для волос. Вот сейчас я это и сделаю. Беру вот такой лак, без разницы какой, и теперь Сбрызну половинки банта и сформирую крылышки так, как мне хочется. Вот так немножечко их придавливаю к центру. И бантик приобретает более округлую форму. И даю лаку высохнуть. Вот. И в итоге получается у нас... Вот такой симпатичный, нарядный бантик. Кому было интересно, не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал. С вами была Ирина. До новых встреч!